Саня, держи меня, Саня, не держи меня, мы не выживем вдвоем, мы умрем вместе, Нет, не отпусти не меня, Саня.